Друзья, я специально не буду делить это видео на подчасти, как это было ранее. Не буду оставлять никаких тайм-кодов, потому что я считаю, что вы обязаны посмотреть это видео от самого начала до самого конца. Вы спросите, почему? Потому что я провел самый опасный, но от этого не менее интересный эксперимент на всем русском, а не только ютубе. И сегодня я расскажу, как я заказал бит в Дарикнете. В ходе этого эксперимента я рисковал своей свободой, своим здоровьем, своей безопасностью. Оценить мой труд по достоинству или нет, я оставлю тебе право выбора. Ну что ж, а мы начинаем. Сделаю небольшую ремарку. Я ни в коем случае не буду показывать скриншоты оригинальных приписок скриншоты площадок, куда я размещал объявления. И ни в коем случае не скажу, на каких сайтах все это было проделано. Потому что в противном случае каждый из вас может повторить данный эксперимент. Для меня он закончился не совсем благополучно, для вас может закончиться хуже. Я ни в коем случае не хочу подвергать здоровье каждого из вас, вашу безопасность и вашу свободу, поэтому вы можете посмотреть это видео, но ни в коем случае не повторяйте. Я буду повторяться и говорить эту ремарку несколько раз, чтобы те люди, которые проматывают видео, еще раз подумали, прежде чем повторять такой эксперимент. Не стоит. Я думаю, каждый из вас знает, что такое Darknet. в YouTube есть миллион видео на эту тему, как туда войти, что там находится и так далее. Но для тех, кто еще не в курсе. Я расскажу буквально в двух словах. Интернет не ограничивается YouTube, поисковиком Google, Яндекс, ВКонтакте, Spotify и так далее. Интернет гораздо глубже, чем ты думаешь и чем ты можешь себе представить. Интернет подразделяется на белый, то есть там, где существуете вы, где смотрите это видео, и глубинный интернет. Или же zip-web, где собраны самые порочные, самые грязные вещи со всего мира. Будь то наркотики, продажа оружия, заказные убийства, кибератаки, взлом, добыча информации, кража паспортных данных и так далее. Объясню почему вам ни в коем случае не стоит повторять моих действий. Давайте представим такую ситуацию. Существует мальчик по имени Николсон, давайте возьмем это имя. Он живет с родителями в довольно обеспеченной семье, у них все отлично, отец занимается бизнесом, его мама тоже преуспевающий бизнесмен. Он живет в достатке и живет в самом центре Нью-Йорка. Он знает, что на окраинах Нью-Йорка есть гетто, куда лучше не заходить, где происходят какие-то опасные вещи. Отец каждый день говорит Колину, когда тот собирается в школу, чтобы Колин ни в коем случае не заходил в эти районы, потому что там происходят страшные вещи, грабеж, убийства. Но Колин будто не слышит его, ему все интереснее попасть в эти районы что же такое это гетто и вот однажды большой желтый автобус приезжает к дому Колина но никто оттуда не выходит мальчик решил прогулять школу сесть в такси благо у него полно денег которые дают ему отец и решает посетить те самые районы Колин доезжает до назначенного места платит 100 долларов таксисту чтобы тот ни в коем случае не выдал его маршрут. Потому что отец Колина сразу же спохватится, начнет искать своего сына, когда узнает, что тот не привел в учебное заведение. У Колина есть буквально 2-3 часа, пока учитель не позвонит ему. Колин идет по темным улицам, видит обшарпанные стены, неуютные дома, совсем не те, к которым он был раньше. Повсюду мусор, бомжи и так далее. Колин углубляется и понимает, что он уже в самом центре этого гетто, но он решает все-таки пройтись дальше. Когда отец Колина решает найти его, он посылает всю свою бригаду, всех своих работников, подключает полицию, спасателей, расклеивает объявления, но спустя время он так и не находит сына. А в том самом гетто парочку людей радуются, что у них теперь есть полный кошелек денег, кредитная карта. Новенький iPhone. Сам DarkNet состоит из таких же поисковиков, сайтов, как и белый интернет, которым мы пользуемся мы с вами каждый день. Там также существуют доски объявлений, куда можно написать свое пожелание, и всегда найдется исполнитель, который выполнит его. Я оставил такого рода объявления, что мне нужно создать бит, желательно в трэп стиле, указал необходимые теги и сроки. 48 либо 72 часа. Оплата, естественно, была в биткоинах, другой валюты там нет. Прошел час, два, три, но мое объявление так и висело без ответа. Как вдруг пользователь с ником 487126 ответил мне. Он предложил мне перейти в мессенджер для дальнейшего общения. Соответственно, я так и сделал. Мне было интересно, кто же будет делать мне бит в Даркнессе. Это не Телеграм, не ВКонтакте, и ни в коем случае не WhatsApp. Совершенно другой мессенджер, который, пожалуй, я не стану говорить. Я еще раз озвучил свои пожелания, еще раз озвучил все, что мне нужно. Покидал примеров и стал ждать. Оплата, конечно, была завышена. То есть я заплатил примерно 75 долларов. В темном интернете также достаточное количество скамеров, Тех, кто якобы предоставляет услуги, пробива данных, взлома и так далее, но не выполняет их. Ты же не пойдешь писать в полицию заявление о том, что ты решил взломать Instagram своей одноклассницы, а тебе не выполнили это задание. В полиции, скорее всего, арестуют именно тебя, потому что ты хотел посягнуть на личность. личности. Этим и пользуются с камеры и честно, я рассчитывал на то, что меня кинут. Ни в коем случае не на то, что кто-то действительно будет писать мне бит. Тот, кто зовет себя таким ником. Тот, кто полностью анонимен и ни в коем случае не хочет дианимизироваться. Многие из тех, кто отвечали на мои сообщения на той самой доске объявлений, конечно же, понимали, что это всего лишь шутка. То, что действительно, почему я не могу купить в белом интернете бит, почему мне нужно идти в черный. Это совсем не запрещенная услуга, и, конечно, я рисковал своей безопасностью, и вдруг, спустя 24 часа, мне стали приходить подобные сообщения, мне стали массово писать в WhatsApp, в Telegram, во Вконтакте, с самыми различными просьбами, предложениями о заработке и так далее. Тогда я понял, что меня дианимизировали, хоть я был надежно защищен, но это не спасло меня. Сообщения все шли, и я увидел еще 5 аккаунтов, которые были созданы ВКонтакте с моим именем, с моей фамилией и с моей фотографией. Многие мои знакомые стали получать сообщения от моего имени о том, что я хочу занять денег, я попал в какую-то неприятную ситуацию, я сбил кого-то или покалечил, и мне нужна срочная помощь. Конечно, все они испугались, то есть я обычно не занимаюсь чем-то подобным. То есть этот эксперимент еще подверг и их эмоциональное состояние. Далее мои родственники получили сообщение от моего имени. Им позвонили с моего номера, это была подмена. И также сказали, то, что со мной произошло что-то нехорошее, и мне нужна помощь. Когда я понял, что эксперимент зашел слишком далеко, я хотел его прекратить, но, к сожалению, Darknet не прощает шуток, и все это продолжалось еще и еще. Все больше моих личных данных я стал находить на различных досках объявлений по типу LX. Я узнал, что вдруг продается моя камера, продается мой микрофон, мне стали звонить люди. Но это было еще не самое страшное. Мои личные документы... Также попали в общий, в общий доступ. И как бы я не старался понять, где же я допустил ошибку, все это продолжалось и с каждым днем по нарастающей. Я уже и забыл, что заказал бит уже и устал его ждать. Я подумал, что это обычный скамер, который просто взял деньги и пропал. Но вдруг мне пришло сообщение, что все готово, заказ выполнен. Я очень удивился. Я получил архив, который лучше бы никогда не открывал.